Фаберлик раздает деньги и подарки всем желающим. Да-да, вы не ослышались. Мы подарим вам 1000 рублей на оплату первого заказа и стиральный порошок в придачу, если вы станете нашим зарегистрированным покупателем или партнером. Так что бегом за покупками в наш интернет-гипермаркет. Акции действуют во всех странах. Жители Украины получат в подарок 400 гривен, Кыргызстана – 1000 сом, а Казахстана – 5000 тенге. Для Беларуси денежный приз составит 30 рублей, для Азербайджана – 30 манат, Для Молдовы мы приготовили 300 леев в подарок, для Таджикистана – 150 сомани. Если вы проживаете в Германии или Финляндии, получите 50 евро на свой счет после регистрации, если в Италии или странах Балтии – 30 евро. Как получить деньги на первую покупку? Выполняйте простые условия. Первое. Зарегистрируйтесь на проекте Faberlic онлайн и получите на свой регистрационный номер денежный приз, а также скидку 20% от цен каталога на любую продукцию. Второе условие. До 4 октября, то есть до конца текущего периода, оформите заказ на сумму от 2000 рублей. Эта сумма указана уже с учетом вашей 20% скидки от цен каталога. В валютах других стран это 800 гривен для жителей Украины, 2000 сом для Кыргызстана, 10 тысяч тенге для Казахстана, 75 белорусских рублей, 600 лей для Молдовы, 75 монат для Азербайджана, 300 сомани для Таджикистана, 100 евро для Германии и Финляндии и 60 евро для Италии и стран Балтии. Денежный пресс отминусуется от заказа на эту сумму автоматически, то есть заплатите вы уже за минусом подаренных вам денег. Вот такие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 Тогда увеличьте сумму первого заказа до 2,5 тысяч рублей. Это 1000 гривен для Украины, 2500 сом для Кыргызстана, 12,5 тысяч тенге для Казахстана, 90 монат для Азербайджана, 750 лей для Молдовы, 90 рублей для Белоруссии, 110 евро для Германии и Финляндии и 70 евро для жителей стран Балтии и Италии. Успейте оплатить этот заказ до конца каталога, то есть до 4 октября. И уже в заказ по следующему каталогу с 5 по 25 октября на минимальную сумму своей страны добавьте стиральный порошок Абсолютно бесплатно. Кстати, порошок Фаберлик делают в Германии по европейским стандартам безопасности. Он справится с загрязнениями с профессиональной точностью. Он не содержит фосфатов и абсолютно безопасен для здоровья. А еще он концентрированный. 800 грамм порошка Фаберлик – это 3 килограмма обычного порошка из супермаркета. Только без аллергии, без белых разводов на тканях и без резкого запаха. Но деньги и порошок в подарок – это еще не все. При желании вы сможете